Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу ответить на вопрос нашего подписчика, как покупать непрофильные активы госкорпораций. На самом деле этот вопрос очень обширный, на него сложно ответить за пару минут, но давайте пройдемся по основным пунктам. Самое главное ⁇ это начать с поиска объекта. Ваша задача найти как можно больше объектов. И из этого количества вы уже выберете то, что подходит именно вам. Вы приходите на специальный сайт и просматриваете информацию о продаже непрофильных активов каждой компании и выбираете то, что подходит вам. Вы изучаете информацию, которую представила эта компания у себя на сайте. Если этой информации вам недостаточно, вам нужно обратиться к продавцу и запросить подробную информацию. При этом важно понимать, что есть определенные шаблоны и правила поведения с продавцом, чтобы получить максимальную информацию. Также не забудьте записаться на осмотр этого имущества и на ознакомление с документами. Когда вы изучили эту информацию, вы определяете ту цену, по которой вы готовы приобрести это имущество. И если вас все устраивает, вы начинаете подготовку к торгам. Здесь нужно понимать, что в некоторых случаях вам понадобится ключ для участия в торгах, в некоторых ключ вам не понадобится. Вы изучаете требования к торгам, вам необходимо выполнить их все, чтобы вас допустили к торгам. Если все правильно сделали, вас допускают к торгам, вы приходите в день X, либо на электронную площадку, либо на живые торги и участвуете. и ваша цель – победа. Если вы побеждаете в торгах, подписываете документы, договор купли-продажи, производите осмотр имущества, подписываете акт. И остается только зарегистрировать имущество на свое имя. Здесь процедура происходит так же, как и в обычной жизни. Если вы не победили в торгах, вам возвращается ранее оплаченный задаток, вы ничего не теряете и продолжаете поиск объектов. Вот так вот, в общем, в общих чертах я рассказала о том, как приобрести имущество непрофильных активов. Если у вас есть вопрос по какому-то конкретному пункту, пишите под этим видео, я буду рада на них ответить. Если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, я буду рада вас видеть. Всем отличного настроения и всем пока!